Фарш с помидорами, легкое в приготовлении блюдо, которое подойдет к макаронам, картофельному пюре или каше, универсальная добавка, соус вкусная и ароматно, стоит попробовать. Пока варится каша или макароны, быстро приготовим фарш с помидорами, всего полчаса, и у вас готово вкусное горячее блюдо, не забудьте добавить любимые специи, готовьте с удовольствием. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. Натрите морковь на крупной терке, порежьте мелко лук, разогрейте масло в сковороде с сухим розмарином, обжарьте овощи до мягкости. Добавьте фарш, перемешайте его и слегка обжарьте. Измельчите помидоры в блендере, выложите томатную массу к фаршу, добавьте по вкусу соль и сахар. Перемешайте, закройте крышкой и тушите 10-15 минут. Фарш с помидорами готов. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Обещанный список ингредиентов. Фарш мясной. 500 грамм, лук одна штука, морковь 1 штука, масло растительное 1 столовая ложка, розмарин, половина чайных ложки, помидоры 2-3 штук, количество порций 1. Ставим лайк и подписываемся, ваши отзывы очень важны. Следите за новыми видео на канале, и всем пока.